гостям, я Джетли, и это, короче, новый влог. Сегодня я вам расскажу о том, что я полгода не подплеталась, и вот завтра на подплетение. Я на голове вот такая вот херня. Вот, и все такое лохматое, все такое пушистое, вот. А еще у меня вопрос к оператору: почему тебе нравится? Немножко горький кофе, но ты не любишь попки от огурцов. Они же тоже горькие. Я не понимаю. Вот, короче, дальше о подплетении. Если вас тоже интересует вопрос, почему оператор не любит попки от огурцов, пишите об этом в комменты. Чем больше таких вопросов будет, тем скорее я узнаю на этот вопрос ответ. Вот. Короче, подплетаться надо по-хорошему каждые два месяца. Потому что дрейды должны быть аккуратненькие. Ну, типа, <смех> мне нравится, когда из них ничего не торчит, смотрит, на счет грузовик собьет. Вот, блин, сметка будет. Это мы запикиваем. Вот, у нас всего 27 минут записи. Поэтому будем стараться записывать быстро. Короче, подплетаться надо каждые два месяца. ТРП. А! Блин, я думаю, проститутка клонирует. Неважно. Может у них мало клиент. Реклама лучший способ. А чего лучший способ? Мне ни одна реклама ничего не дала. Наверное, я просто не проститутка. Поэтому ничего и не дала. Ну ладно, не в тему. Наконец-то меня подплетут, там дрыды поднят немножко, они еще чуть больше запутаются и будут более структурированными, а то они слишком воздушные, слишком широкие получаются. Ну, это даже хорошо, потому ну, что все мои волосы выпавшие, не выпавшие при мне. Объем идеальный, как я люблю. Вот. Скоро, довольно скоро, по идее. Мы должны брать очень, очень интересное интервью. Интервью у тату-мастера, который мне делает боди-модификации, татуировочки, но там будет не совсем форматное видео, не совсем интервью и не совсем по теме татуировок, но по теме боди-модификаций. Вот. Хотела рассказать э, видео о подплетении, но это просто в двух словах рассказывать. Я потом просто покажу э, в следующем видео, какие у меня будут третики. Аккуратненькие. Э, я еще хотела снять видос э, тип, с ответами на вопросы с АСКФМ, но ответов слишком... вопросов слишком мало. Так много вопросов, так мало ответов. Наоборот. Много ответов, вопросов мало. Э, поэтому, если вы хотите видео с ответами на вопросы, пишите эти вопросы в АСКФМ и типа я буду на них отвечать. Буду на них отвечать. И, собственно, контент. <свят> Но типа вот все. По этому поводу все. А потом, что еще хотел а, Видео с кистями. Я не думаю, что кому-то интересно, потому что кому-то вообще вряд ли интересен макияж на моем канале. Ну, потому что я, типа, не бьюти-блогер. Вообще ни разу. Вот. Также на.. Недели примерно я должна опять попасть к врачу. Может, на следующий. Но не уверена вообще, потому что ему надо звонить, а я у него тоже с карантина не была. И скорее всего мне просто... Да тут пизды за это! Потому что... но ну, у меня была небольшая промашка с лекарствами, и теперь я немножко дёрганная. Ну, не то, что прям совсем, но... Короче, некие проблемы есть. Мне, скорее всего, опять будут корректировать доску. Вот. Надо попасть туда. Идем, потом туда. Надо попасть к врачу. Но кто меня возрочнует? Вот. А потом <laughs> Иван Васильевич меняет профессию. Возможно, у меня будет еще одна работа или просто другая работа на 5-2. Это не факт. Но я надеюсь, что она будет. Потому что свою трудовуху я наконец-то нашла. Нашла трудовуху. А, пипец, она у меня есть. Потому что я работала. Вот. Короче, как-то так. И теперь надо не облажаться с очередным собеседованием. Короче, я пробовала пойти у магазин твое на старшего кассира. Ну, потому что меня пригласили на старшего кассира из-за резюме. Вот. Но и... Короче, что-то там случилось, они сказали, что, ну... Типа, это место уже занято. Ну, хотя я два раза там приходила, там один день там работала, все нормально было. Ну, реально нормально было. Вот. И... Они сказали, что, ну, типа, только кассир вместо свободных там, ну, небольшая зарплата, типа, 20 с лишним тысяч, ну, в принципе, как и то, куда я собираюсь пойти, но туда надо ехать 2 часа в это твое. Вот. И я подумала, подумала и решила, что, ну, нахер это счастье, лучше устроюсь где-нибудь рядом с домом, и буду просто, ну, работать по 8 часов. Вот, Все потому что там ничего особо такого, что я не делаю в повседневной жизни и на основной своей работе, э, типа ничего такого нет, сверхъестественного. Поэтому, почему бы и нет, почему бы и да. Вот. Еще, конечно, внутри меня бушует злоба насчет одного момента в моей косметическо-парфюмерной практике, но я его рассказывать не буду, потому что интрига. Если кого-то это заинтересует, мы снимем видосик. Но если никого это не заинтересует, мы это оставим в подвешенном, молчаном состоянии. Вот. А... Ну, в сентябре вроде как ожидается вторая волна карантина. Блядь, вторая волна карантина. А я устроюсь на работу? Ну, по идее, да, это же госучреждение. Ну, нормально должно быть, да. Вот, а то, типа, вторая волна карантина, я ее не переживу ну, вообще никак. Потому что, я напомню еще раз, у меня на -эти не мой бан. А... Я отправляла заявку, меня отклонили. Сказали, типа, соси песос. Буду создавать, наверное, новый Твич-канал, поэтому, если кому-то интересно, как я играю, играю. И кому может быть интересно, как я играю. Ну ладно, короче, что следите за новостями. Я это анонсирую, наверное, в новом видосике каком-нибудь, каком-нибудь. неизвестно, каком, потому что неизвестно, когда я сейчас буду играть, потому что я застряла в этом чудесном месте. Ну примерно на неделю. А дальше я же знаю, что будет. Вот. На самом деле очень много новостей и Совершенно нет лекарств. Абсолютно никаких лекарств, потому что нет денег. Просто будете наблюдать меня такой постоянно, знаете, такой подвешенный, немножко вздерошенный и взволнованный. И как будто под чем-то интересным. Но нет, это просто обычное мое состояние, когда у меня нет лекарств. Вот. А еще у меня появляются мани. А разнообразные мани, из-за которых я не могу заснуть. У меня бессонница и прочая херня. Короче, вот. Хочу ли знать об этом? Не буду. Ну, собственно, вот. Наверное, это все, о чем я пока могу рассказать. Если что, подписывайтесь на меня в Инстаграме, потому что я в последнее время почту туда сторис всякие разные. А у меня, по-моему, паукинулись. Паутину сплеили. Старая стала. Вот. Короче, смотрите сторис, как я работаю, как я не работаю. Как я отдыхаю, как я не отдыхаю. Типа, все вот это вот дерьмо. Просто смотрите, если вам это интересно. Если вам это не интересно, ну вы знаете, что делать. Также давайте подпишемся на мой канал. Потому что, возможно, это немножко поднимет мне настроение. И, и я буду менее беспокойный, Вот. Особенно насчет второй волны карантина. Ух, блин, вторая волна. Мне кажется, знаешь, если будет вторая волна, я просто буду это с бомжом, с истусить. Который у нас сегодня под окнами гулял. Потому что это... Один из немногих выходов, которые я могу себе позволить, кроме окна. Ну все, ладно, все. всем.